Самый большой магазин в Турции ⁇ ковров. Это вот шелковый ковер. Это машинная работа, стоит шелк. Но уже более дорогого плетения. Ой, смотри, это это самая востребованное, ты имеешь в виду, модель во все времена. А почему именно 7 цветов? Что-то этот какой-то кривоватый. Это шерсть, шелк. Да, вот это вот шелк. Вот это тоже. И сколько стоит этот ковер? И сейчас посмотрим самый дорогой ковер, который Но тут есть. Этот магазин, у них уже это семейное дело. Семейный бизнес. И 70 лет существует этот магазин, уже третье поколение. Халыджа как? Халыджа. Халыджа, да это вот шелковый ковер это машинная работа стоит он 5 500, 500 лир это вот Но такой уже полностью, полностью шелковый да это 2 на 3 да, да, это то, что мы попросили. да я хочу вот этот снять еще Вот это очень мне понравился. Тоже ковер, это тоже шелк. Камера чуть-чуть а, не передает полностью цвет. Угу. Еще это тоже шелк. Узор красивый, да. Это все шелк. красивый цвет правда не очень передает всю гамму но очень красивый тоже ковер спроси вот этот сколько тоже 5500 все по 5500 угу. очень большой торговый центр. И здесь и ручная есть. Выделка ковров. И смешанная, и машинная. Но ну, машинная, понятное дело, она будет подешевле. Вот очень красивый ковер. Это шелк. <как> но уже более дорогого плетения. Вот это, конечно. И это 2 на 3. Очень красиво. Конечно. Это они перекликаются, вот эти два ковра. Это, это технология немножко другая, но тоже машинная. Машинная что? Работа, как сказать, машинная ткань. Да, это темноват. Это темноват. Это, наверное. Нет, этот этот темно, темнее, но красиво очень, тоже в таком восточном стиле. Уже шок. Тут больше гамма какая. Цена это 70 на наши деньги, около 80 тысяч, но это все равно намного дешевле чем у нас не знаю мне из всех больше всего вот этот понравился а а тебе как Типа Какие да, да, да, да. да, да, да. Ага. Это вот типа шерсть, это массажные такие коврики. Это куда его? В прихожую, наверное? Можно. Спроси, куда их обычно. Новые В садовые какие-то или может быть на террасу или в Ну да, где холодный пол. тоже использует такой. Такие необычные формы. А это? Ну, здесь э -э Кожаные. А, здесь. это кожаные. Козубой. Mm -hmm. Эти козля. Козлята. Козлята, не козлят. Все в общем есть здесь. Uh -huh. Ух ты какой. Айван да. <laughs> Это из чего они? Это все э козел. Нет. Вот то, что он показал, такая леопардовая, это с морского котика, что ли. И сколько он стоит? Ну да, ну да. Восемь с половиной тысяч плюс-минус. И сколько размер? Будет а, и на салон? Бери, пишите как. Метр семьдесят на два На заказ тоже делают. Большой очень центр. Ковровый можно выбрать на любой вкус и на любой кошелек. Цветочка да. семь горных цветов я сказала, модель называется, и она всегда во все времена э, востребована. Ее там разные цвета только можно да. использовать, но всегда ее делают. Это самая востребованная, ты имеешь в виду модель ну, во все во времена. Все времена да. А почему именно семь цветов? да? Цветы, которые здесь. А. видишь всякие? А, вот а, понятно. Цветы семи гор. Вот салатовая. Такая рассвет. А, смотри, это тысяча одна ночь. Тысяча вот и одна ночь. Сейчас... Нет, а. А. Да. Evet. Mm -hmm. И сколько стоит этот ковер? Uh -huh. 4,5 метра, 4 ,5 4 ,5 метра квадратных. И сколько здесь метров? Вот этот, который салатовый, ну, зеленый, у него шерстяной под этот. у этих А вверху этот. А здесь наоборот. Здесь да. шерсть, а там шелк. Да. А вот этот вот, который 7 цветов, он Давай сколько стоит? Да. 27 тысяч лир. 27 тысяч да. лир. Это ручная работа. Да. Это семь цветов. 7 горных цветов. А это такой же, только в голубом варианте. Тоже 27 тысяч, подержи сумку. 27 тысяч, да? да? Это подклад у него что? Подклад да. шелк, а это шерсть, да? Это полностью шелк. Это полностью шелк, ручная работа 27 тысяч. Да. И тот тоже полностью шелк, или... Это тоже полностью <раплод interfere> шелк. Вот такой объем ковров. Так это местный орнамент, ручная работа, это чистая шерсть, да? Так, чистая ручная, ручная. Чистая чистая ручная шерсть. А что, да, и сколько <зывай> вон, 24, и да. по сколько эти коврики? Что-то этот какой-то кривоватый. <с quê> Или это так задумано? <с <с что это специально нет это потому что ручная работа, работа. И, и сколько ты этот ковер никогда не найдешь нигде больше из сколь... жизни и сколько он <сослушные> стоит 8. 8. 8. 8. И размер, размер какой метр сорок на два 240 да много не надо это так для сколько они стоят Кристин, спроси цену. Yeah, yeah. Da, e, olarak, e, 1800 метров квадратных. Mm. Yeah, <coughs> долларов? Нет. Лир? лир. 1800, а <coughs> <a coughs> сколько? ручная работа. Но это ручная работа? Да. И сколько полностью цена? Девять с половиной тысяч лир. <связывая> это 90 тысяч, около 100 тысяч, но это ручная работа, чистая шерсть. И спроси краски не выцветают вот в шелке, О, в, вы, в этом э в, в шерсти. А это ага. а. А. Вот у этих никогда цвет не поменяется. Это афганский ковер да. не турецкий. Нет. А. Афгамен, а. Но это натуральные и красители. Приходим. Да? да? да. Uh -huh. сказал что это никогда не И выцветит. сколько такой ковер стоит двадцать два с половиной тысяча лир да. uh -huh. а у этих со временем uh, может выцвести со временем он не говорит такого это тоже очень долговечное. вещь как минимум двадцать лет как... турецкий орнамент нет орнамент вот казах... казахский а это казахи да казахский ковер uh -huh. нет ковер не казахский просто орнамент uh -huh. казахский. казахский да. а сделан да, а в, тур... да, в турции стоит и стоит 20 он uh -huh. 9000 лир метров uh -huh. чай yeah. uh -huh. кофе ковровый mm -hmm. магазин mm -hmm. самый большой магазин mm -hmm. uh, mm -hmm. в европе ковров четырехэтажный mm -hmm. магазин Ага, это тоже вот турецкий ковер и те вот орнаменты, которые здесь представлены, их уже нигде в Турции не найдешь. То есть это ручная работа в единичном исполнении. Да, искать ковер турецкий. Это сколько на сколько? Метр семьдесят пять на три с половиной. А цена? Сейчас скажем. Четырнадцать тысяч. Четырнадцать тысяч лир. 14 тысяч лир, метр семьдесят пять на шесть с половиной за границу. Очень популярна именно эта модель. А это очень известная была. У нас даже дома есть его ковер. Mm -hmm. Это как производитель? Ну, да, это тоже э, это область, э, область. Область в орнаментеранский, арна, а производство Турции. Это чистая шерсть, правильно? Да, да, и, да, и сколько да. он стоит? 2500. 2500. пятьсот. Лир. Посмотри, какой зеленый. Это... Знаешь? Лир. Лир. Лир. Лир. Лир. Лир. Лир. Да, вот это вот шелк Цветочки. И сколько такой ковер Лир. Лир. Лир. Лир. 6. 25. 25. 25 а размер? 6 метров квадратных. 6 метров квадратных. Это полностью шерсть? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Это тоже полностью шерсть. Немного Иран. есть Иран. Иранские, да? Эль и шерсть? Здесь полностью все ручная работа иранская. А, иранские ковры ручной yeah. а, yeah. работы. Yeah. Уже... Mm. Сумасшед ⁇ когда будешь монтировать. <laughs> ага. Это двухсторонний. Карава. Карава это... <корова> Корова. Корова это что? Эгийское угу. море. В ага. той okay. части. <корова> Ну, это чистая шерсть, я вот по, на ощупь, да, такая, конечно. как суконная. Ага. Угу. И сколько такой? 3 800, ага. такой большой. Ну, они, ну они, да он тоненький они как этот, они а могут... откроем один, посмотрим. Ну, от, одни, один, да. Йок-йок, вот, ага. ну, просто посмотрим. Это э, сколько он, э, 2 на 3, наверное. 1 Два на три. Малиновый ковер покажу. Такой не малиновый, а он какой-то лилово-сиреневый. Это вот здесь зал дорогих ковров ручной работы. Ой, чуть не упала. Вот интересный тоже очень ковер большой. Сейчас посмотрим самый дорогой ковер, который а тут ссори. есть. Это а поч... а за счет чего он самый дорогой? Из-за объема. Да. Ну, Это шелк. Да, полностью. Шелк. Очень Я тонкий буду... шелк. Ручная Я работа. А почему он называется иранский? Это афганский. афганский, это в Афганистане вы делали? Да. Шелк, шелк Шелк Афганистана в откали в Турции. Это очень тонкий. И сколько на сколько он? 13 метров, 13 метров квадратных. а стоит? 350 тысяч лир. 350 тысяч лир. Но если, если вот на мой вкус он мне меньше всех понравился. Но это вот кто сильно понимает в коврах, в какой-то кабинет мужской. А так. Вот в чем дело. А отсюда, отсюда он смотрится совсем по-другому, с другой стороны, он совсем по-другому смотрится, он не бордовый, не темный, а таким с оранжевым, даже с каким-то солнечным колором, так сказать. Совсем другой коллер у него. Красиво так а, ну вот остановилась на чем это вот эта вот модель шелк машинной работы, стоит он семь с половиной семь с половиной. Это иранский орнамент. Сейчас я покажу отсюда вот этот вот иранский орнамент он такой разноцветный играет тоже с одной стороны под... один цвет с другой под светлей значит или этот или выбираю между вот этим за 5500 это турецкий орнамент с разных ковров разные так скажем кусоч... кусочками разных орнаментов турецких он стоит 5500 это шелк машинный. Выделки. Как сказать? Машинные выделки или как? Машинные работы? Машинного производства. Вот этот для молодой пары, мне кажется, будет оригинально интересно. Либо этот, либо вот этот. Вот это 7500. Это тоже машинное производство. Это 7500. Это более дорогая пряжа. Более дорогая вязка ковра, так скажем. Вот с одной стороны так вот они смотрятся. И с другой стороны так. С этой стороны потемнее, так как-то он смотрится прям из сказки тысяча и одна ночь. И с этой стороны он тоже поярче, этот ковер. Ну, в общем, вот пускай дочь выберет. И, может быть, кто-то в комментариях тоже посоветует, какой лучше. Разница 2000 лир. Какой красивый тоже ковёр. А, Иран. А? Иран. Иран. Иран. Силк. Нет. Бул. Бул. Шерсть. Шерсть. Yes. Да, yes. yes.